Что хочу сказать, остался у меня вот один турнир, порядка, наверное, 7 турниров я сегодня вечером открыл, и вот у нас остался один заключительный турнир, играю уже 4 часа, но в принципе у меня осталось три больших байда, можно сказать, и... Так, что тут у нас еще можно? Такой небольшой отчет. Не получается мне дойти до финального стола вот никак. Хотелось бы 5000 участников. Как мы видим, 5039 у нас было. Осталось 384, но моя позиция 382. Я просто скидываю прописки. Ну, можете его банк ну, здесь я решил, сколько здесь осталось, дойти до призов. Вот сейчас у нас... А, что у нас здесь получается? 7 долларов 61 цент у нас сейчас уже на призах. Ну, надеюсь, что так вот, может быть, удастся выкрапаться. Тут до 10, 9, 70, 38. Ну, ладно, давайте сброшу. Ну, сейчас будем играть на удачу. Если в покере удачи, посмотрим, конечно, но здесь, наверное, правильнее сказать, нужно уметь играть, чем надеяться на удачу. Но удача, конечно, она присутствует, но везение. Сказать, что нам повезет, мы поднимемся. Но есть какой-то шанс, но маловероятно, конечно, в принципе наш можно сказать уже следующий круг просто съедает так еще нас один игрок покинул 375 374 46 в принципе тоже с вами интернет кашка 368 в принципе мы можем найти Сейчас попробуем но ну, это чисто как 10 долларов почти у нас 5 человек осталось вот осталось до да, 5 человек но сейчас мы посмотрим что здесь будет. можно потянуть время 372 Так, что у нас такое здесь? 368. Ну, 4 человека осталось, ладно, сейчас. Чисто вот тут саль такая немножко поднесся побольше. Так, что у нас тут у нас по 366? Ну ладно, я сброшу. Да, вот он 10 долларов почти. Ну, тут у нас 278. Еще 100 человек. Ну, я думаю, что навряд ли, да, тут или сколько 278. Ну, чуть меньше 100, 12 будет. Так, ну ладно, сейчас, друзья, идем в банк. Посмотрим. Пару картинки Ну вот, в принципе, тут 10 хорошая рука для Алына. Можно сказать, такой монстр для моих количеств фишек. Нам осталось лишь удвоиться, Но не сильно нравится мне Алын. 15, 2. 38 тысяч было что-то мне что-то мне особо не хочется стать в принципе стек большой 2000 у него сколько чего у нас здесь я что-то уже забыл 16 больших 19, 4, 2. Ну ладно. Так, тут что 16 тысяч. Ну, ладно, решил я сбросить свои тут 10. 7 Тоже буду выкидывать Ну что хочу сказать, если бы он не пошел, конечно, в лабанг Этот человечек, то в принципе я бы пошел в лабанг свои тут 10 Но как-то мне так сомнительно стало Я так думаю, там две пары, на ну, ТУС-9 ТУС -9. Давайте ТУС-9 закинем Может нам удастся поймать нашу девяточку нам девятку нужно 9 да, нам нужно 9 сдава король да это мы тут стояли немножко 3 10 буду сбрасывать человек, можно сказать, осталось триста сорок один долго мы держались да через одну минуту будет подъем и у нас уже три Большие монеты. Так, что у нас вот семь Десяточка, да? Десяточка вот у меня. Также хочу поблагодарить всех, кто смотрит данное видео. Так, тут пять на знаю, ранняя стадия, конечно, я, наверное, буду сбрасывать тут ранняя позиция, то есть, тут пять 5 как-то не сильно мне нравится. Спасибо тем, кто поддерживает меня на моем канале, смотрит данное видео, пишет комментарии, ну, в принципе, скажу что я не такой профессиональный игрок в покер но личной опыт есть такой играю вот показываю как как я играю да это спасибо король 5 в принципе 25 тысяч так что у нас есть здесь 120 25 или карьеровать или король 5 рейс делает, ну, король 5 это одномастное единственное что какой-то плюс есть ну, для кола, так что у нас еще две, давайте ладно, рейсом зайду сейчас на удачу, надеюсь нам поведет, 5-4 пускай там будет, блин, ну, черри, король 5. Череп, король 5. Король 6. Ну что такое? <связь> ну и все, не повезло нам. 4-3 выпало, но черва не пришла. <связь> так, ну что, друзья, спасибо всем за внимание. <связь> такое вот небольшое видео концовка это такая сказать моя поздняя стадия была всем желаю удачи то игрок покер ну и остальным кто просто смотрел данное видео всем пока увидимся в следующем видео